Когда внезапно умирает известный человек, большинство людей реагируют так. Я в шоке, этого не может быть, я не могу в это поверить. И люди, возможно некоторые из нас, реагируют так, потому что мы забываем о главной цели жизни. Мы попадаем в рутину и поглощены суетой повседневной жизни. Смерть не занимает первое место в нашем сознании. Хотя по факту каждый день умирает 150 тысяч человек. И некоторые люди могут сказать: ну и что? Что так-то и так-то? Известный человек умер. Столь много людей умерло в этот день. Но я бы сказал, что во всем этом не хватает более подходящего слова ценность, своего рода свет в тоннеле в контексте общего шока, который испытывают во всем мире, когда внезапно умирает известная личность, потому что все говорят о нем. И в этот период времени обсуждение темы смерти перестает быть табу. И, возможно, с этой точки зрения, это хороший период для Дауа. Это хорошее время, чтобы напомнить друг друга о смерти. И кажется, что так часто, по воле Аллаха, некто очень и очень популярный умирает внезапно, чтобы просто напомнить нам, что смерть может прийти в любое время, в любом месте и абсолютно к любому. Несколько примеров, в котором я могу иметь отношение как американец, это Джон Кеннеди, принцесса Диана, Майкл Джексон и Коби Брайан или широко известная личность среди мусульман Абдулманаб Нурмагомедов, пусть Аллах милуется над ним. Приводя их в пример, я всего лишь хочу сказать, что это были очень популярные и узнаваемые люди в своей культуре и в мире, умершие внезапно, и ставшие причиной всеобщего шука для миллионов и миллионов людей по всему миру. Но главное, с чем я хочу поделиться с вами сегодня, будь то смерть большой знаменитости или же смерть любимого, или же какое-то трагическое событие в вашей жизни, или же в обществе. Пусть трагедии не будут единственными случаями, когда вы призадумываетесь о смерти. Мы, мусульмане, и все те, кто верит в отчет перед Творцом, должны думать о смерти как можно больше в нашей повседневной жизни. И это не должно огорчать нас, а наоборот, это призвано для двух основных вещей мотивировать нас ценить каждый момент своей жизни, и также готовить себя к тому самому неминуемому событию, а именно к смерти. И самый лучший способ, как мы можем приготовиться к смерти – это быть самыми лучшими мусульманами, самыми лучшими людьми, насколько это возможно. В известной цитате из Корана относительно смерти мы всегда слышим в 4-й суре 78-м аяте. يا تصلضهُ حسن تو Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях. Но прям предшествующий этому Аят настолько важен, на мой взгляд. В нем говорится, мирские блага непродолжительны, а вечная жизнь лучше для тех, кто богобоязнен. Пророку Алиисусалату Вассалем пришел человек и спросил, когда наступит час суда? И пророк Алиисусалату Вассалем ответил, а что ты приготовил для этого? Да наставит Аллах всех нас помнить о том, что смерть может прийти в любой момент. И да наставит Он нас быть подготовленными для нее. Аминь. Поделитесь этим роликом в ваших социальных сетях.